Джон, Пис, хай. Короче, тикток слышал. Так, так, так, так. Сейчас инстаграм умирает, все уже, а все туда уходят. В тиктоке все просмотры, все бабки. Срочно у -у -у. нужно в тикток. К тобой хоть э, на край света нашли. <laughs> И хоть мой мир там был. А я могу тебя зарегистрировать. 50 долларов всего стоит. У меня VIP-аккаунт, я тебя могу зарегистрировать. Дэмон. Ну, как хочешь, но скидывай мне 100 долларов, ну, чтобы про запас. Все, зарегистрируемся. Дэмон, так это, у меня все типтоп. Я уже есть тикток. И, кстати, у меня там это 800 тысяч просмотров. Ну, тысяча меньше, тысяча больше. Вот так вот. Так, так что так вот. Ну, ты, мой мой френд. I like. Вот, тебя английский, как говоришь, рабочий работает. А, готов, готов. Окей. Фу, жарко читает, как в Майами. Жарко в джинсах сейчас. Ага. Сейчас, сейчас модно будет вообще, джинса хорошая. Батя да, из Саратова привез. Ну вот, другое дело. Ну давай, расскажи, что там. Короче, в ТикТоке сейчас самое главные танцы, там вот эти синхронные танцы. Повторяешь, да? Потом сюда. Я же это, немножко больными занимался. Мурской танец, да. Ну и так это, брейк-дансировал. А вот мы да. а, тренировались волну пускать и еще кое-что умею пускать. Вот, не здесь сказано. Жена рядом. Бачата, ну, бачата, знаешь, это типа вот... Главное – ногой. Это... Эй. Эй. Эй. попал. И такое лицо, и лицо такое, знаешь, что, типа, ты такой, типа... разрабатываешь вот это. И чем плавнее ты будешь делать, тем ну, можно на ломбаде потренироваться. Румба. Это просто это. ча ча раз, два три ча ча раз, два. ча ча раз, два. ча ча раз, два, ча ча раз, два, ча ча ча ча ча ча ча ча ча ча ча ча ча Потом тип поп это легко. А потом... Покатилось. Покатилось. Покатилось. Потом это потом не. Ну, Что мы это? Брейк-данс. вот так. Переванка дает. танцуешь то конечно, на троечку. Мне же это хотели однажды это на танцовку группы Вирус взять. Знаешь, у меня тоже может 80... Ну, сколько-то просматривают. Баттл, понял? Баттл. Сколько за нас проголосует, тот и победил. И кто проиграл, тот выполняет желание. Все бабы мои. Баттл. Я тебя сейчас приделаю. Третий дапа по, -по бэркдэнсу. Ясный танк. Ну что, Дэймонд, лови танцевальный да, этот, вайп или как там этот, ну вот, прикольное какое-нибудь слово. Поехали. Ну ты что? Там же картошка, куда ты пошел? Ну чё, съел? Съел, да? Одышка. Думаю, что астма, одышка просто. Ноги, ноги, ноги от Бога у меня. Ум, мамы. Красота от бати. Вот, Да.